всем привет вы на моем канале и сегодня я хочу показать вам процесс пошива юбки по готовой выкройке очень люблю ресурс вики ракусы об этом я рассказывала уже в отдельном видео о том где находить готовые лекала и выкройки и сегодня я хочу показать как я буду шить эту юбку готовый конечный результат некоторые этапы технологии и показать моделирование этой юбки обычно я заказываю печать на плодоре это экономит время советую вам тоже пользоваться таким методом но сейчас я собирала эту выкройку при помощи листов А4 в PDF печати этой выкройки идет у Ракусы на сайте подробная инструкция, фотоинструкция. Выкройка же, размещение и публикация в открытый доступ всего фото пошива. Именно ее инструкции запрещено. Поэтому, если вам понравятся конечные варианты этой юбки, вы можете купить себе выкройку и воспользоваться фотоинструкцией. И уже соотнося с моими рекомендациями, если вам нужна юбка Макси или не хватает информации, потому как технологически все это прошить вы можете пользоваться плюс моим видео из деталей выкройки мы имеем деталь переднего полотнища юбки она идет отдельными деталями мы имеем деталь заднего полотнища юбки здесь это лекало располагается к сгибу материала потому что это и у нас должна быть одна выкроенная деталь также у нас идет мешковина кармана, две детали. Бачок юбки, две детали. Деталь шлевки одна. Вот тут вот у нас планка. То есть вот планка. Видите, она в длину юбки. И пояс. Так как длина этой юбки чуть ниже колена, мне нужна была юбка Макси, я промерила значение от линии талии то есть вот, вот линия перегиба и вот здесь вот по этой метке линия талии находится. Я промерила это значение от линии талии в пол до необходимой мне величины. И получилось, что к данному лекало, к его длине, мне необходимо добавить вниз еще 38 сантиметров. Когда я переносила лекало на материал, я сначала обвела вот деталь полностью как она есть. А потом вниз отмерила 38 сантиметров с одного края, то есть слева и справа. Далее вниз вот таким образом да, достроила лекалом. Необходимый мне нижний угол наклона, потому что здесь юбка не по прямой располагается. И получилось то, что у меня на детали, вот видите, вот этот вот небольшой окат, и все бока тоже они ровные. Сейчас покажу в крое, что у меня вышло. Моя юбка из льна плотного, костюмный лен, не просвечивает. Это пояс, это бачок юбки, это деталь шлевки, это мешковина, две детали. Если вы будете юбку моделировать так же, как я, удлинять, то не забудьте о том, что планка под пуговицы, которая дана, она тоже идет в соотношении к юбке длине юбки поэтому если вы будете удлинять либо напротив укорачивать не забудьте такое же значение прибавить к планке под пуговицы я соответственно к своей вот здесь вот видно добавила эти же 38 сантиметров которые добавляла к длине заднего и переднего полотнища юбки вот у меня деталь переднего полотнища юбки их две они были Сложены мною лицом к лицу при раскрое. Вот это вот э, точки контрольные, которые вы должны будете при пошиве совмещать с другими деталями. Вот <свист> так это все выглядит. И у меня еще есть задняя деталь. Она идет э, со сгибом. То есть лекала я размещала в сгиб. На юбку мне необходимо будет перенести еще линии выточек. И сейчас мы будем с вами по поэтапно шитью. Сейчас первый этап, что мне нужно проклеить некоторые детали клеевыми материалами, долевыми кромками. Я проклеиваю вход в карман, при этом я отступаю 2-3 миллиметра, вот так аккуратненько, когда сейчас я буду это делать. Я отступлю от края для того, чтобы у меня потом клеевая кромка, припуск на шов уже 1 сантиметр дается, чтобы она у меня потом попала в строчку. У долевых кромок есть клеевая изнанка вот такая и как раз ее прикладываем к изнаночной стороне и проклеиваем утюгом через проутюжильник В качестве проутюжильника я использую кусочки бязи вот у меня от макета базовой конструкции юбки одно полотнище осталось можно его обметать чтобы это было более аккуратно я проклеила вот таким образом место под вход Наших карманов вот эти детали долевой кромкой. Сейчас мне необходимо обметать некоторые участки бачков у юбки вот сверху отсюда до вот этого значения краеобметочным трехниточным швом. Я буду использовать широкий шов. Так, я буду двигаться вот от этого края от верхнего. При этом я стараюсь выравнивать, стараюсь выложить одну линию. Когда дохожу до нужного места, я разворачиваю весь бачок и просто пластую выхожу из строчки. Мне нужно будет пойти сделать сейчас это. Талии бачков у юбки я частично обметала. И теперь приступаю к мешковине кармана. На деталь переда юбки с лицевой стороны, на одну и на вторую деталь, которую у нас идут раздельно, я перенесла при помощи лекала линии входа в карман, линии вот фиксации именно. И сейчас мешковину лицом к лицу изделия я приколю. Мешковину приколола у одной стороны и у другой. Это лицо, то есть лицом к лицу, изнанка вот она у нас. Сейчас пойду и притачаю карман к юбке с сантиметровым швом с закрепками в начале строчки и в конце. Мешковину притачала. Вот то, о чем я говорила. Видите, как важно, чтобы сделать отступ от края вот на 1-2 мм, чтобы строчка попала под клеевую. Теперь мне необходимо отвернуть мешковину на изнаночную сторону таким образом. И приутюжить ее с перекантом на 1-2 миллиметра вовнутрь. На примере вот этой стороны расскажу о том, как я делаю ВТО. Сначала я шов, вот как мы его притачали мешковину лицом к лицу, я его приутюживаю. Далее отворачиваю вот с этой же стороны вот таким образом на правую сторону. Вот в этом шве я его хорошо приутюживаю на правую сторону уже заутюживаю. А потом отворачиваю вот таким образом. Вот. И делаю перекант на 1-2 миллиметра. Таким образом шов получается плоский, красивый. После этого ВТО мне сейчас нужно растрочить шов, то есть наоборот его раскрыть и дать на сторону припусков, в данном случае вот сюда, проложить, проложить на 1 миллиметр строчку вот сюда, но на припуск, то есть растрочить. На припуск раскрыть, растрочить. Сейчас это сделаю. Растрочила шов. Вот смотрите, на 1 миллиметрик вот от этого края. При этом с лица, естественно, ничего нет, потому что это было в раскрыто на припуске. То же самое необходимо сделать со второй мешками. Второй карман. Точно таким же образом обработала, расточила также на 1 миллиметр теперь с лица, вот, то есть две половинки юбки вот лицевая это изнаночная часть если мы перевернем на лицо то вот она теперь необходимо с лица уже на 05 от края вот от этого перегиба отстречить отделочную строчку на прямострочке от метки до метки которая указана на лицо. Вот таким образом это все выглядит теперь Изнанка и лицо. Теперь будем собирать юбку дальше. Собираем подзор кармана, бачок с мешками. Тут такая хитрость, которую нужно понять. Вот у нас получается, на примере вот этой детали, я расскажу, как это делается. Вот у нас получается, если перевернуть на изнанку наша мешковина кармана у юбки. Вот так она притачена уже у меня. А вот она. Теперь нам необходимо к ней бачок кармана приложить. И в фотоинструкции для новичков на самом деле не совсем понятный метод. Я более чем уверена, что он вызовет трудности. Но, тем не менее, если посидеть, покрутить, повертеть, в общем, можно понять. Как это делаю я? Я начинаю не с верхних талевых швов. А начинаю с самого подзора, то есть я совмещаю контрольные точки, которые мы делали надсечки, я вот их переношу таким образом, я совмещаю и скалываю мешковину и бачок, вот тут вот, то что я сделала здесь, а вот здесь у нас получается начинается головоломка, как быть дальше, потому что нам нужно приточать вот этот шов соединить с бачком. И тут что можно сделать? Вы вот как вы видите сейчас, булавками, отворачиваете это на вот лицевая сторона, то, что получится в итоге. Да? Вот, он, вход. вот таким образом отворачиваете и вот так разворачиваете. Да? У вас оказывается по правую сторону мешковина и бачок по левую сторону полотнища юбки, ну если вы работаете с левой стороной. Здесь у нас намечена линия разметки, вот линии перегиба, верхняя линия идет, вот стоит точка. Отмеряете, отмеряете, припуск, на который вы будете стачивать, и совмещаете вот этот шов и совмещаете эти метки друг с другом. Здесь, чтобы вам было удобно все это притачивать, можно поставить надсечку. Вот тут вот, да? Но у меня лен, он очень осыпается, я не буду этого делать. Исходя из опыта, думаю, что у меня получится все сделать аккуратно и без рассечки. Сейчас необходимо пойти и притачать. Полотни... полотнище юбки вот по этому срезу, то есть вот от этой метки стачать его с этим швом, потом сделать ВТО. Я притачала подзор с одной стороны, посмотрите, что у меня на этом так получилось, я уже даже сделала ВТО, вот он, наш карман аккуратно обработанный, получается, вот я выполнила, притачала от верхнего значения к нижнему, вот к метке, которая была, и только теперь, когда уже вот этот узел проработан, когда сделано ВТО, так я поступила на втором полотенце буты, только теперь можно припечатать уже мешковину и подзор. Я обработала мешковину карманов на оверлоке. Сейчас покажу вам, как это я сделала. Вот. И получается у нас оверлочная строчка, она наступает на предыдущий шов. Вот. И хвостик я спрятала в саму строчку. Вот этот шов мы оставляем вообще без внимания, потому что он идет у нас под пояс. Теперь после этого необходимо еще раз отутюжить вот это значение. То есть у нас теперь здесь, видите, уже все застрочено. И теперь нам нужно продолжить вот эту вот отделочную строчку. То есть иглу вставить в предыдущую метку и отстрочить также на 0,5 уже до самого края. С одной, с одной стороны, с одной детали юбки и также точно с другой. Я скрочила и сделала еще раз это, вот что у нас получается. То есть вот такой вот аккуратный шов у нас идет с отстрочкой по карману. Теперь необходимо нам перевернуть нашу деталь, и переднюю, и заднюю, на изнаночную сторону, вот таким образом. И вход в карман необходимо выметать косыми стежками, вот здесь вот. Это необходимо сделать для того, чтобы при дальнейшей работе у нас ничего не сместилось, когда мы будем работать с поясом из бокового шва. Подготовила уже нитку с иголкой в один слой. Я обработаю вот эти срезы. Сказано, что их нужно обработать на оверлоке, но я хочу сделать там кант из бейки, поэтому я обработаю это бейкой, обработаю, покажу вам и расскажу о том, как я это сделала. Я уже готовую косую бейку от фирмы... Валета, валета. Я ее разутюживаю для того, чтобы притачать лицом к лицу, к своему поясу. Притачала бейку лицом к юбке, к лицевой части. А теперь вот таким образом делаю это, То есть приутюживаю на сторону припуску. Вот так. А теперь мне нужно обернуть вот этот шов сзади. На машинке, на прямой строчке. И уже под строчку, вот под эту, я отстрочу этот шов. У меня сейчас выглядит юбка, обработана кантиком вот этот шов. Вот тут он выглядит вот так. То есть я ничего не закрывала у косой бейки. Это того и не требует, потому что сейчас мы будем делать подгибку. И внутри будет смотреться пояс вот таким образом. Сейчас, получается, нам нужно отмерить линию перегиба по лекалу, подогнуть ее и выметать вход в карман вот этот вот косыми стежками вплоть до пояса и по поясу. При помощи лекала мы переносим метки перегиба, линию перегиба на изнаночную сторону юбки. И я еще вот сейчас по этому участку делаю, в этого, заутюживаю этот перегиб. Вот что у меня получилось. И сейчас я выметаю э, вход в карман косыми стежками прямо до верхней линии, до линии талии с одной стороны юбки и с другой. Выметывать буду с лицевой стороны, при этом буду следить за тем, чтобы подзор кармана, бачок не смещался, чтобы там и мешковины, и подзор были на ровной поверхности лежали и не было никакого вмещения. Вот так это выглядит у меня на скорую руку. Главная задача, чтобы подзор у нас не смещался и карман тоже оставался на месте. Показала вот два разных способа. Можно приметать косыми стежками, именно обметать вход кармана таким образом его закрепив и тоже все будет на месте. Или прямо не заморачиваясь, сделать более свободную такую, скажем, стежку. Вот так это выглядит на изнанке. Теперь переворачиваем переднее полотнище изнанкой наверх и при помощи лекала делаем разметку защипов на поясе. Вот таким образом я перенесла по лекала защип. О чем нужно здесь помнить? О том, что мы от линии перегиба делаем защип, а не вот таким образом лекала располагаем. То есть нам нужно, если мы на эту сторону переносим, то вот таким образом подогнуть, совместить линию пояса верхнюю к линии перегиба. И здесь уже, я вот видите, лекала вот так вот прорезала, здесь уже поставят себе метки. Также мы помним, что изначально эта деталь у нас была вот такая, но мы пришивали сюда подзор, бачок, поэтому деталь расширилась. И не нужно пугаться, понимая, что каким-то образом деталь стало больше. Вот тут вот шов притачивания, соответственно, за вычетом припуска он у вас и окажется именно по этой метке. Теперь защипы я скалю портновской булавкой и прошлю. Вот так выглядят обработанные защипы. Я прострочила от верхней метки к нижней, то есть два слоя пристрочила друг к другу и сделала уже в этого припуски заутюжила к центральной части юбки выглядит это с лица теперь вот так сейчас необходимо выполнить закрепляющую строчку верхней и нижней части кармана строчка в строчку тройной строчкой надеюсь вас не запутала это для усиления. Мы к, также к перегибу, к линии перегиба, направляем лекало, размещаем его по вот карману, ставим по лекало метки начала и конца, и там прокладываем эту закрепляющую строчку. Вот так это выглядит с лица. Вот и вот. Усиленная тройная строчка, строчка в строчку. Линие, полотнище юбки в обработке с карманами и талиевым поясом готовы. И теперь мы то же самое проделываем на спинке, на линии талии. Так как спинка у нас идет со сгибом, то есть мы здесь у нас одна деталь, я сейчас уберу портновские булавки и раскрою ее. Нужно сделать то же самое в районе пояса, то есть обработать вот этот цепучий срез либо на крае машине машины на оверлоке, либо так же, как я, если вы выбрали кант перенести, сделать линию перегиба. По лекалу заднего полотнища юбки нужно будет сделать линию перегиба и перенести выточки, прошить их, отутюжить, сделать ВТО и подготовить заднее полотнище юбки к дальнейшей сборке и соединению с передним полотнищем юбки. Я лайфхак. Когда вы будете прорабатывать заднее полотнище юбки и будете делать линию перегиба, закрепите вот по меткам каждую сторону этого перегиба до необходимого значения. Также, чтобы у вас потом при ВТО была аккуратная линия вот этого перегиба закрепите еще булавкой посередине, только так выполняйте итоге. Для того, чтобы легче было работать с выточками, я прорезаю их вот следующим образом. Прорезаю одну сторону, вторую сторону вот так вот отгибаю и когда переношу на материал, соответственно прорисовываю эту линию, ее нижнее значение обязательно, то есть до закрепки. И также прочерчиваю еще и другую сторону выточки. При этом на материале мы ничего не режем, мы их стачиваем. Также не забудьте, что на спинке тоже есть линия перегиба, вот подгибка. И вся разметка будет проходить именно от нее, на одной стороне юбки и на другой. То есть нужно будет отзеркалить. История с задними выточками следующая. У заднего полотнища юбки также есть защипы. И если на передней части мы параллельные две вот такие вертикали строили, то здесь они, смотрите, как хитро обозначены Налекала, Они обозначены следующим образом. То есть одна начала выточки и другая, это есть вот тот самый защип. И вот тут вот штрих-кодом это наша линия перегиба, наш пояс обозначен. То есть когда вы будете переносить ну, вот на полотно от линии перегиба, вы откроете себе эту выточку и проследите, чтобы этот уровень вот, он совпал по еще и нижнему значению. И сейчас следующим образом стачивать нужно будет. Здесь мы формируем защип. Сначала рекомендую вколоть булавки вот по вертикали, потом переколоть их горизонтально, когда вы уже убедитесь, что левая и правая сторона выточки у вас совпала вот в наколке. И у нас получается будет и защип, и выточка. Вот смотрите, я вертикально сколола выточку, то есть взяла ее начало, взяла ее конец. И когда прокалывала булавку, я пыталась проследить, чтобы эта булавка сзади вкололась именно в ту же линию. После того, как я сколола булавки по линии и убедилась, что у меня они сколоты одинаково, именно после этого, чтобы мне удобно было за машинкой работать, я вот так вот, прям не вытаскивая булавки с одного, с одного прокола, я перекалываю их уже горизонтально. И теперь иду и за закрепкой в начале строчки и в конце до вот этой нижней метки, а не до метки, где у меня заканчивается линия. То есть до самой нижней я ставлю закрепочку и таким образом стачиваю выточки с защипами по поясу на заднем полотнище юбки. Располагаю юбку по левую сторону, двигаюсь только от защипов. закрепка в начале строчки в конце несмотря на то что вот тут у меня кончик находится я двигаюсь по самому близкому краю месту то есть на 1 2 миллиметра до края Ставлю закрепку и выхожу из стручки, аккуратно подрезаю ниточку. Линия должна попадать сзади и спереди. Выточку потом необходимо приутюжить на центральную часть. Заднее полотнище юбки я обработала, выточки стачала, приутюжила сначала шов внутри выточку, а потом заутюжила на середину к центру изделия. Теперь необходимо лицом вернуть к себе заднее полотнище юбки и сколоть по всем контрольным точкам, которые мы переносили на лекало, сколоть переднее и заднее полотнище юбки, стачать боковые швы и обработать на оверлоке краеобмёточным швом. Также хочу сказать, что можно косой бейкой обработать все швы, которые требовали от нас краеобметки. Это будет более даже эстетично, но по времени будет дольше. Вот так вот должен у вас выглядеть сколотый бок. Конец, начало, все контрольные точки должны быть совмещены. Как можно спрятать кончик оверлочной строчки на боковом шве? Я пользуюсь вот таким приспособлением от компании Prime. Большая по типу что-то иглы, в которую дужку вдеваю оверлочную строчку на изнаночную сторону. Продеваю приспособление и прячу в строчку таким образом. Теперь этот кончик обрезаю. Швы боковые я уже отутюжила. Сначала их приутюжила, а потом заутюжила к середине, к центральной части изделия. Вот. И теперь по поясу от его нижнего значения, вот от этого до верхней части пояса я проложу строчку закрепляющую на 0 вот, что у меня получилось на этом этапе я убрала все нитки сметочные закрепила боковой шов стачивание юбки поясом сейчас можно на этом этапе убрать иглу и приметать по тайным стежком вот эту вот часть юбки, чтобы не было ничего видно с лица. Если вы обметывали, то этого делать не нужно. Ну или если вы пока не находите время, чтобы это все сделать вручную, или у вас, может быть, есть подшивочная машина, как у меня она есть, то можно клеевую паутинку проложить и подклеить. В принципе, можно оставить и так, потому что пояс достаточно уже закреплен щипами и вот тут ничего не будет вылезать но я за то чтобы все узлы прорабатывать до конца поэтому я здесь проложу потайными потайным стежком на своей подшивочной машине строчку. также чтобы хорошо закрепить пояс вот наш и бачок в этом месте так как здесь будет у нас идти усиление из-за того что мы будем пользоваться карманами нужно проложить сквозную строчку строчка в строчку по бачку от верхнего края юбки, от сгиба, до вот этой метки проложить ее также с закрепками в начале и в конце по предыдущему шагу. Таким образом, вот здесь пояс будет достаточно скреплен. Усиляющую строчку проложила. Вот она. И вот на второй стороне. Теперь нам необходимо закрыть нижний срез у юбки. И я это делаю следующим образом, отличным от того, что прилагается в этой инструкции. Суть такая, что нужно сначала подогнуть наш низ, наш сыпучий срез на один сантиметр. Автор выкройки предлагает ее приутюжить таким образом, а потом еще на изнаночную сторону приутюжить припуск 2,5 сантиметра и отстрочить. И каждый этот этап нужно приутюживать, заутюживать, пользоваться шаблонами для этого и так далее. Я пользуюсь упрощенным методом. Сейчас я по всему нижнему срезу юбки иду на машинку и прокладываю строчку-разметку. От нижнего среза на машинке я прокладываю на ширине, на ширине стежка 3,5 мм строчку по всему периметру юбки на один сантиметр от края после того как эта строчка у вас будет проложена вам будет легче пользуясь этой строчкой как разметкой линейкой весь этот припуск приутюжить и не придется делать длительную разметку при помощи шаблона либо с сантиметровой линейкой не придется все это отмерять получится очень быстро и вот теперь когда у меня проложена строчка линейка я могу быстро и аккуратно приутюжить, приутюжить. Во-первых, сначала я приутюживу весь свой шов. После этого я рекомендую обрезать все лишние нитки, остановить открытый сыпучий срез. А вот теперь можно заутюжить подгибку на изделие вот так вот, пользуясь строчкой-линейкой. Эта строчка очень быстро и легко укладывается, потому что она прямо просится на подгибку. И после этого на 2,5 см мы еще делаем подгибку. Тоже можно уже отмерить и приутюжить. А можно сразу же, ориентируясь на игольную пластину на своей машинке, это значение отмерять. И получится уже красиво, так как верхний сгиб уже приутюжен хорошо. Вам остается контролировать только вот этот сгиб уже за машинкой. А теперь я делаю следующее. Для припусков удобно использовать вот такую маленькую линейку от компании Prime. Я делаю разметку припуска необходимого. У меня это 2 сантиметра, а не 2,5 для необходимой мне длины. И вот теперь здесь я делаю подгибку вот так вот вручную. Буду ее контролировать. При этом, если я подложу под лапку свой материал, со строчкой на от края на 1 или 2 миллиметра то я увижу что на моей игольной пластине если у вас тоже есть разметка у меня это значение 3 и 4 3 дробь 4 соответственно теперь мне не нужно там приутюживать все это дело я могу вручную контролировать ориентируясь на пластину Закрепкой в начале и в конце я прокладываю строчку при этом Убираю вот лишний весь воздух пальцами и контролирую весь процесс. После этого мне необходимо этот шов хорошо приутюжить. Нижний срез у нас обработан, закрыт. Вот они, эти линии оката. Все отутюжила. И приутюжила швы плоские теперь нам необходимо проработать планку под пуговицы вот таким образом я обработала планку я проклеила одну сторону до половины потом ее пополам сложила и хорошо еще раз приутюжила Теперь мне необходимо найти ту сторону, которая у нас идет без клеевого материала. Здесь отметить припуск один сантиметр, либо, как я уже вот пользовалась, проложить строчку-линейку и приутюжить сюда этот припуск, внутрь заутюжить его. Вот так на этом этапе выглядит планка. Я проложила строчку-линейку и приутюжила это все вовнутрь. Теперь нам необходимо приколоть планку к лицевой стороне юбки. Мы раскрываем юбку вот таким образом. Находим ее средний, получается, шов, передний. И той стороной, которая продублирована, мы прикладываем срез к срезу. При этом планка верхняя и нижняя часть должны заходить. На один, ну, даже давайте на полтора для подстраховки сантиметра вверх и вниз, соответственно, мы прикалываем все это портновскими булавками, также по контрольным точкам и прокладываем, притачиваем шов на один сантиметр припуска с закрепками в начале и в конце. Показываю промежуточный этап, я приколола планку. К лицеву, лицом к лицу, к лицевой части юбки. Притачала планку к юбке. Вот так это сейчас выглядит. И сейчас мне необходимо а, приутюжить и заутюжить швы на сторону планки вовнутрь, потому что второй стороной планки мы будем обворачивать этот срез и еще прокладывать закрепляющую строчку с лица. Вот так вот у меня сейчас выглядит планка. Я остановила внутри Срезы, убрала лишние ниточки, все приутюжила на внутреннюю сторону планки. Теперь мне необходимо сделать следующее. Закрепить верхние и нижние срезы. Мы перегибали пополам планку, приутюживали ее. Ориентируясь вот на этот сгиб, я лицом к лицу, шов у меня припуска внутри находится. Закрепляю портновской булавкой этот перегиб. И сейчас стачаю эти два среза вровень с линией пояса верхней. И точно так же сделаю снизу. Сначала верхний край планки. Теперь мне необходимо высечь припуск. Я это делаю на 0,5. При этом под углом. Вот так. Со скосом. После этого я могу вывернуть планку вот так вот этот кончик мне еще необходимо выровнять вот так аккуратненько и вот таким образом у меня будет теперь с лица выглядеть верхний край планки сейчас нужно ручными стежками приметать планку примет вручную я следующим образом планку вот так обращаю изнанкой к себе планку и держу руками, пальцем придавливаю, чтобы ничего не сместилось в перегибе, чтобы все было у нас ровно. Вкалываю иглу и смотрю, чтобы она упала с другой стороны в канавку. Опять же, вот так вот сюда пропускаю. И еще раз вкалываю. Смотрю, что здесь у меня шов обращен в канавку. И делаю вот так. И вот так вот двигаюсь по всей планке. Если я попадаю в саму планку, то перекалываю иглу, чтобы это было сделано все-таки в канавку. Я обработала планку, убрала сметочные стежки. Вот что у меня сейчас получилось на этом этапе. Планку обработала предложенным способом автора, потому что на ней должен быть акцент, так как она по большому счету играет отделочную функцию и предназначена для пуговиц, поэтому я не в канавку по тайным швом притачивала, отстрачивала планку, а именно на саму планку шов размещала, и поэтому здесь у меня слегка большее значение с изнанки вот так вот. Лен, как известно, материал вроде бы простой, но в то же время нет, он смещается, поэтому если вы выберете какой-то другой материал, это получится еще более Беспроблематично. Вторую сторону у юбки необходимо обработать точно так же, притачать к ней планку. Притачала к юбке вторую планку. Вот так это сейчас выглядит. Это изнутри. Сейчас необходимо по лекалу поставить метки фиксации шлевок, выполнить шлевку, обработать пояс выметать петли пришить пуговицы и юбка готова вот и результат вот такая юбка у меня получилась юбка имеет необычный оригинальный пояс я ее выполнила из льна лен как известно мнется и мне видится что это придает юбке определенный шарм юбку можно моделировать на свое усмотрение шить ее в оригинальном в варианте чуть ниже колена либо же наоборот укорачивать шить выше колена экспериментируйте шейте вместе со мной отмечайте автора выкройки в своих публикациях подписывайтесь на мой блог в Instagram, ссылка есть в описании также прилагаю к этому видео ссылку на выкройку если будете пользоваться моей видеопомощью, буду благодарна за отметки, что вышли именно по моей видеоинструкции. Видео планирую размещать один раз в неделю с каким-либо новым изделием. До следующих видео!